Офигеть. Какие-то непонятные люди ходят и собирают деньги. И вы платили? Было пару раз, да. Друзья, не ведитесь на эту ерунду. Это мошенники. Нет возможности, нет сил с э, собой забрать этот мусор. У меня, честно говоря, руки трясутся. Приветствую вас, друзья. Вы на YouTube-канале «Все для клёва». Мы уже разложились и уже начали ловить тарань. Вот такая красавица ловится у нас сегодня на Нистре. Сегодня воскресенье. Вот. нечего лежать на диване, с утра можно приехать на Днестр, половить, мы сегодня на 43-м километре, тут рядышком недалеко мост, там на 42-м километре мост, а тут такая коряшка. спасибо Николаю, Николай, привет, дал мне кусочек берега, буквально тут 2 метра, чтобы разложить два удилища, вот, и у нас сегодня все получится, ловлю на небольшой дистанции, Два фидерных удилища. Сегодня небольшой ветерок. Прикормку я уже намешал. Немножко грязновато здесь. Конечно, с точки зрения того, что мокро, слякотно. Ну и самой грязи достаточно. Бутылки валяются, пластиковые пакеты. Конечно, это не здорово. Вот тут вырыта какая-то яма уже сделана, такая вот, мусоросборище, смотрите. Это говорит о том, что рыбакам, которые привозят сюда вот это все, нет возможности, нет сил с э, собой забрать этот мусор. И вот так вот они его тут хоронят на берегу Днестра. Хотя мне тут рассказывают, что тут ходят какие-то ребята, собирают 50 гривен на вывоз мусора. Вот даже тут прорыли какую-то канаву типа граница. Вы поняли, да? Что с той стороны вроде как 50 гривен, а с этой стороны типа бесплатно. Меня зовут Александр. Пётр. Пётр, очень приятный Петр. Я ваш подписчик. О, классно, классно. Супер. Да. Ребят, советую. Кто не подписался, подписывайтесь. Много всякой информации полезного. И я вам скажу много разных вещей, которые можно поучиться. Петр, я смотрю, вы на два удилища ловите, да? А, То да, есть как, как порядочный... Рыбак не по 8, не по 10 удилищ. Так есть, да. да? То есть воспитанный на канале все-таки клево, я правильно понимаю? Конечно, конечно, <с абсолютно. Друзья, и вам советую то же самое. Вот два удилища, это называется отдых, понимаете? А 8 удилищ, это уже работа, понимаете? Это уже добывание пищи, добывание рыбы, я не знаю. Совершенно верно. Нужно сегодня воскресенье, а завтра начинается рабочая неделя. Нужно же отдохнуть, правильно? Приехать и получить удовольствие. Да. Пётр, скажите, пожалуйста, это правда, что вот тут вот, за этим рвом, типа, вот здесь э, какая-то такая акватория, на которой берут деньги? Да, есть такое, я слышал неоднократно, ребята mm -hmm. рассказывали, что подходит человек, который рассказывает о том, что раз в неделю приезжает машина, они ага. убирают здесь территорию ага. и, соответственно, происходит вывоз мусора. Но я этого ни разу не видел, поэтому сказать ничего не могу. Уходят я ли понял. эти средства на... Ну к вам выпуск. не подходили, да? Сегодня пока нет. Были дни, которые... Подходили, да? Подходили, да. И выплатили? Было пару раз, да. Друзья, что я хочу сказать по этому поводу. Значит, не ведитесь на это мошенничество. Не ведитесь. Если вы, вы кто-нибудь из вас, э, ловящих здесь. Какой здесь 43 километр? 43 километр. Да, если вы тут когда-нибудь ловили на этим, Пожалуйста, сделайте фотографию той машины, которая сюда приезжает убирать мусор. Мне просто интересно, действительно ли это есть. Потому что я вижу, э, вот мусор валяется. Он какие-то пластиковые бутылки, здесь какие-то пластиковые пакеты. Вон. То есть э, сказать о том, что здесь что-то убирается, я бы не сказал. Вон. Куча пак пакетов под прикормок. Может, здесь давно что-то кто-то не убирал? Смотрите. Но, как я думаю, что это все-таки мошенники какие-то. Ну, посмотрим, может, они сюда подойдут, или я к ним подойду. Посмотрим. Э -э с этим нужно разбираться, потому что это ненормально, не не когда на реке, на там, где свободный доступ, где есть зона любительской ловли, какие-то непонятные люди ходят и собирают деньги на непонятный мусор. Если они хотят побирать мусор, пожалуйста, пусть присоединяется к нашему Viber сообществу ⁇ Все для клёва» Днестр». Мы проводим регулярно субботники абсолютно бесплатно, на наши же деньги и ни у кого ничего не требуем. Да. Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь и то же самое делайте. А то заходить по 50, 50 гривен за человека, нормально вообще? Ну Но это вообще какой-то кошмар. Не ведитесь на эту ерунду. Если к вам подходят, друзья, если к вам, Петр, подойдут, открывайте видео, телефон, включайте. И говорите ему, я сейчас звоню в полицию, и Будем статью, да, и статью мошенничества, статью мошенничества никто не отменял. Понимаете, то же самое на Днестре, на глубоком турничеке, там тоже я знаю, есть такие случаи, которые э, подъезжают на лодках и типа там по 250 гривен, давайте платите деньги. Друзья, не ведитесь на эту ерунду, это мошенники. Снимайте их на видео, они этого больше всего боятся. Вот, и выкладывайте в интернет. Чтобы все видели их в лицо, кто это такие, блин, пусть ими занимается полиция и вообще те органы, которые, которые должны этим заниматься. Друзья, вы видите, меня ну, уже на реке, на реке угощают. Вот как тут можно не поправиться, вот скажите мне, пожалуйста. Называется каварма. Каварма, да? Да. Это, это баранина? Да, это баранина. Боже мой. Попробуем вкуснятина. М? Да, я думаю, кушать с хлебом, да? Ну, желательно, ну, я уже два года не ем хлеб. Я в курсе. Да. <смех> <смех> так как было просмотрено ни одно видео, вам <смех> вами указано, что вы хлеб не едите. Да, знаете почему? Потому что дрожжи очень-очень вредны для здоровья человека. Хотя, говорится о том, что когда готовится хлеб, все эти дрожжи, они, бактерии погибают. Но, вы знаете, лучше самому что-то испечь. Без, Без дрожжей, да. Без... Какие-то блинчики, какие-то там лаваш. Вот такие вещи. Но, но не хлеб, оно закисляется, оно в организме непонятно, что происходит, плюс лишние углеводы, они вообще не нужны. А белок, конечно, мясо, Супер. это нужно кушать, ну, это нужно, да, Да, это энергия, это сила, это белок, да. это рост мышц, это нужно есть. А такое, которое дело сделано своими собственными руками, вашим отцом, это нужно кушать, это правильно я даже еще один кусочек возьму. Да пожалуйста, ради Бога. Вот. Друзья. Я же принес угостить. Да? конечно. конечно. Отцу Мне... большой привет, спасибо, спасибо. большое ему. Спасибо. Дай Бог ему здоровья. Спасибо. Друзья, клюет на червя. Ну, правда, я использую очень мелкий крючочек. И червя одеваю вот так два раза. Его через крючок продеваю, накалываю и отрываю лишнее. Можно сюда посадить опарыша, чтобы не слазил, не сбивался червячок. Это будет примерно вот так. Опаньки. Вот такая красота. Попробуем поймать леща. Клюет, в принципе примерно раз где-то в минуту, в полторы. Вот таранечка небольшая. Такая таранечка. Ну, хочу сказать, что крючок у меня стоит именно на нее. 12 номера. То есть, все заточено под тарань, под лещика такого. Ну, сейчас, конечно, карпа поймать практически нереально. Поэтому довольствуемся тем, что есть. И получаем наслаждение и удовольствие отработаем работы на одно удилище. О, скурье. Вы поняли, да? То есть не нужно стоять, по 8 удилищ ставить. Берешь одно удилище и спокойненько ловишь. одно прикармливаешь дедушка дистра Рыба клюет, в лед. И когда говорят вам, что нет клева, это, это неправда. Просто народ привык ловить на крупный крючок. Думаю, что тут можно промыть карпа или тарань. То же самое, на тот же самый крючок. Ну как же, у меня же ловилось летом так же. Ну, наверное, так оно и должно дальше ловиться. А нет. Нужно, друзья, немножко утончаться. Соседи тоже ловят. В принципе тоже нормально. У них получается, он на 4 удилища каждый. Это молодцы, ребята тоже не нарушают, скажем так, количество удилищ. Это приятно, что наши рыбаки становятся адекватными, культурными. Вот, друзья, пучок червя. Попробуем поймать на него, может что-то покрупнее. у меня паттерностер без кормушки чисто грузила поводок и пучок червя но ну, а мы пока продолжаем ловить с упорством тарань что-то как-то сегодня опарыш не сильно, а вот червячок, под, подкрепленный опарышем, работает нормально. Такая таранечка. Это совсем мелкая, поэтому мы ее что? Правильно, опускаем. Коля, покажешь что ловишь? Опарыша. На опарыша. Да, на сегодняшний день хорошо, а А у меня что-то червя лучше клюет. Ну, есть такая беда, можно и червя, в общем-то, а. не вопрос. Это что, ну, покажи, Снасть, пожалуйста, что там у тебя за Снасть, такая фидерная. Фидерная. Угу. С кормушкой, с отводом таким пластиковым, да? И два крючка, что ли? Да. Понятно. Бывает, что таранька идет в пол воды и берет на второй крючок. Угу. Понятно. В качестве, или по на шнур ложишь, да? Да, шнур. А что за прикормка? Криль. Криль, да? Ага, с запахом криля, да? Да. У -у -у. Понял. Mm -hmm. Хорошо, mm -hmm. Добро. Друзья, ну вот смотрите какой лещарик классный. Видите? Это же бомба. Так классно клюнул, такая яркая поклевка была. На да, наш пучок червявый, видите? У меня, честно говоря, руки трясутся от того, что так он классно клюнул. Я вообще думал, что это карп. Вот, ну, на пучок червя. Друзья, у нас тарань? Очередная тарань. Я скажу, что ловится практически как из пулемета. Ну, чтобы вы понимали, каждые 15 секунд поклёпка. Она, наверное, небольшая. Ну, и этот. Ну, такая. Самый главный секрет это вот такой маленький крючочек смотрите маленький желтенький крючочек 12 номера и поводок тоже 0 12 будем с вами ловить на бутерброде кусочек червя и опарыша будем с вами вместе считать до 15 после заброса Ставим вместе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Клюю уже. Четырнадцать. Офигеть. Ну вот, не на 15 секунде, друзья, а на 20. но обычно на 15. В этот раз что-то передержал. Давай куски. еще раз попробуем. Что ты хочешь еще раз попробовать, чтобы было 15? Да. А если будет 10? Давай. 10, да? Да. Ладно. После заброса начинаем считать, да? Да. Да. Ну что ты считаешь, да? Да.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 На двадцать На двадцать да? Ну, угу. Да. Ну, примерно так. Хотя были, конечно, и на 15. Попробуем сейчас на опарышля. Чисто на опарышля, без червя. У меня уже рука росла. Ну, так... Э -э никто не говорил, что будет легко. У меня вообще руки мокрые, ничего. Кошмар. Что кошмар? Это телефон с червями это надо увидеть. <свят> ну, давай. Только меня за капюшон. Все, давай считай. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь. А, все? Yeah. Не, он есть. Ну, эта райшка хорошая такая, видите? Да, это. Такая... На параша. На 6 секундах. На черевя на, на 22, на 25. А на параша. На 6 секундекле. То есть, друзья, если хотите получить драйв от поклевок ярких и не обязательно, чтобы поймать карпа, то, в принципе, вот такой вариант очень достойный. Смотрите. Классная таряночка, хорошо привет. Друзья, у нас появилось солнышко. Какое счастье на рыбалке, когда солнце. Это потому, что приехала моя дочь. У нас уже... тарани уже достаточное количество. У нас тут зона любительской ловли. Тут разрешено ловить 5 килограмм, чтобы вы понимали. Не 3, как на зоне общего пользования. А в зоне любительской ловли 5 килограмм. Поэтому нам этого вполне достаточно. Честно говоря, мне даже эта тарань не нужна. Маша, вы возьмете тарань? Конечно. Да? да. Папа, где-то все такие Батфорды? Батфорды? Где-где? В магазине ей. Где? Что, то не знаешь где? Батфорды. Как и все остальное. Какие-то этот садок. Как это удилище, как это вот ящик, как это сказано стул. На да, сказано на правах рекламы. Друзья, я вам говорил, что мне некогда даже худеть, понимаешь ли. Постоянно угощают. видите, дымящийся шашлык, друзья, в лаваше. Подписчики. Дочь, Родная дочь. дочь, подписчик канала Все для Клева. Приехали, чтобы покормить папочку. Да? налетай <связать> <связать> <связать> налетай да саня спасибо за шашлык не за что бедное бедное. так давай попробуй ты же его готовил и скажи нормально вкусный конечно вкусный. так <связать> Идеальный. да, да? О -о. сейчас попробуем что -то. хочу узнать <связать> что -то. что, -то. что -то такое идеальный шашлык ну. мягкий да вкусный Класс! Друзья, и вам приятного аппетита всем! Спасибо, приятного аппетита! Если ваш муж или ваш рыбак приезжает с рыбалки без рыбы, это значит, что он просто спал на свежем воздухе. Видите? Вот. Мы его просто не будем. Уже примерно два часа он спит. Вот. Ну, в принципе, да, свежий воздух укрепляет организм. Недаром маленьких детей в колясках на свежем воздухе э, привозят спать. Так вот и рыбаки тоже устали и легли спать. Им хорошо. Ну, а мы с вами продолжим сейчас... Вернее, не продолжим, а доели уже шашлык. И продолжим нашу рыбалочку. Значит, я поменял оснастку, сделал ее немножко крупнее, поставил крупнее крючок, не 12 номера, а десяточку, ку Чтобы туда больше можно было нацепить червя. Пучок такой большой сделать. Отводик сделал не 0,12, а 0,16. Посмотрим, что это даст. На берегу нашел запаренный горох. Запах такой уже кисловатый, видать, уже давно стоит тут. Взял немножко, кинул нашу прикормочку. Вот. И попробую сейчас на крючок сделать. Вот таким вот вариантом. С опарышем. Нет, друзья, на горох клевать не хочет. То есть получается, что горошина тарани в рот не залазит, потому что тарань мелкая. Вот. И она там ее, дзёбает, дзёбает, дзёбает, дзёбает. Но толку нет. Поэтому даже с опарышем, она там опарыш высасывает, а не подсекается. Друзья, ну что же, вот так заканчивается наша рыбалка. Сегодня на Днестре впечатлений очень много. Яркие были поклевки, тарани, поймали одного леща. Супер, провели день очень хорошо. Поэтому и вам рекомендую вставать с диванов по воскресеньям или по субботам, когда у вас есть время приезжать на Днестр и получать массу удовольствия интенсивно клевала на червя, на опарыша. То есть как бы проблем с ней вообще нет. Леща тут поменьше. тара не дает ему нормально подойти к крючку. Он сжирает сразу все. Поэтому если хотите ловить леща, укрупняйте насадку. Или делайте пучок червя. Но ребята, которые стояли здесь, ловили ночью. Сказали, что вот именно ночью лещ клевал. И клевал довольно-таки хорошо. Они взяли 8 штук за ночь. Я вот взял в пол-11. но ну, я приехал часов наверное в 9 утра и в 11 взял леща а они его до 10 утра его ловили то есть леща нужно ловить ночью и если mm -hmm. ловить то вот у меня поймался на пучок червя тоже mm -hmm. если видео было полезным ставьте лайки подписывайтесь на канал все для клева но ну, а я прощаюсь с вами. скоро стичь на рыбалки. всем удачи все хорошо пока